Добрый день, меня зовут Асадча Наталья, я сооснователь компании S&P Invest Risk Management Agency. Мы являемся спонсорами данного мероприятия. Очень радостно наблюдать такое количество людей, которые пришли за знаниями, за развитием. Огромное спасибо спикеру за то, что очень сложные вещи раскладывают на очень простые, показывает тенденции и говорит, в каком направлении произойдут изменения, готовит публику к тому, к этим изменениям, а также дает простые формулы и советы, как стать успешным при такой турбулентности, которую сейчас испытывает весь мир, и как стать успешным в такой непростой среде мирового бума технологий. Огромное спасибо, приятно быть частью этого события. Желаю успехов всем, кто пришел сегодня.